Всем привет сегодня немного вкратце коротко поговорим о порядке вычислений в языке C++. но перед тем как ну тут даже не особо поговорим а посмотрим на и результаты думаю для вас они будут интересны если вы еще не совсем разбираетесь в этом вопросе короче давайте например первый посмотрим пример первый что мы здесь видим переменная целочисленная и равно нулю, и массив размерностью 3. Все элементы проинициализированы нулем, так как мы помним, что в стандарте написано, если хотя бы один элемент проинициализирован чем-то, то остальные, если не указано, будут проинициализированы нулем. Дальше, смотрите, вот такая вот штука. Обращаемся по индексу к элементу массива, и присваиваем ему вот такое вот значение. Ну и попробуйте угадать или не угадать, вычислить, какой будет результат. Дальше, второй пример. Скажу сразу, что здесь есть, ну, есть такое понятие «неопределенное поведение». Так вот, в этих примерах есть неопределенное поведение и есть определенное поведение, которое четко можно определить. Поэтому, поэтому для себя... Поставьте на паузу и разберите пример первый Дальше, пример второй Что мы видим здесь? Есть перемены x и y И есть какая-то сумма И сумма равно плюс плюс x плюс x плюс плюс То есть, что будет в этом случае? Что будет в этом случае? И что будет в этом случае? Попробуйте для себя сейчас тоже поставить на паузу И для, на бумажечке написать результаты Дальше, пример третий, есть сумма, тоже переменная сумма, и она равна f1 плюс f2y плюс f3. f1, f2, f3 это просто функции. вот Так вот, ваша задача прикинуть и сказать, в какой очередности будут вызваны функции. Какая функция будет первая вызвана, какая вторая, а какая третья дальше здесь вызывается функция и в которую передаются тоже до да, результаты потому что f1 она функция возвращает целочисленный результат f2 тоже и f3 то есть в этом случае тоже скажите в каком порядке будут вызваны функции вот какая первая какая вторая а какая третья дальше пример 5 Здесь вы видите, через запятую все идет. Вот, через запятую, то есть оператор запятая. Здесь скажите, какие функции будут вызваны. Какая первая, какая вторая и какая третья. Дальше пример 6. Что мы здесь видим? Мы видим переменную a равно 0, переменную b равно 0 и b равно, в скобочках, и оператор запятая. a равно 1 и потом a плюс 2. Чему будет равен b? Седьмой пример. Мы вызываем функцию тест 2 Test2 тест функция она принимает какие-то параметры и их печатает. Поэтому, поэтому в седьмом примере скажите, каков будет результат. Вот. Восьмой пример. Восьмой пример у нас здесь if и здесь если f1 и f2 и f3 то что-то будет выполняться. Здесь скажите, в каком порядке будут вызваны функции. То есть, что будет напечатано на экране. Потому что при вызове F1, F2, F3 печатается название этих функций. Выводится на экран. Девятый пример. В девятом примере вот так вот. У нас и равно плюс плюс и плюс 1. И в десятом все то же самое, только и проинициализ... проинициализировано. Ставим на паузу, ну, я думаю, вы уже ставили на этих примерах, и вычисляйте. Это будет интересно вам. В первую очередь для того, чтобы сравнить результаты и понять, где вы правильно, а где вы неправильно определили результат. Ну, а теперь смотрите. Вот сейчас посмотрим, и потом посмотрим вживую, как оно будет. Да? Undefined Behavior. Что это такое? Это означает, что поведение не определено. Так вот, вот в этом случае поведение не определено. Дело в том, что результат может быть каким? Либо в AR0,0, 0, либо в AR1,1. Вот так вот. То есть Страус в своей книге написал, что это поведение не определено. Ну и если покопаться, то можно тоже найти, потому что здесь, ну почему не определено? Потому что не надо писать код, в котором как бы в одном выражении производится и запись и чтение э, какой-то переменной здесь это происходит в одном выражении поэтому а поведение не определено потому что каждый компилятор э, может э, сам решить что ему вычислить заранее вот дальше пример 2 здесь точно так же поведение не определено то есть, на каждом компиляторе результат может быть разным. То есть, я это запущу. И более того, вот здесь у меня сейчас на системе три компилятора. У меня Clang. Clang так говорят, но я бы говорил C-Lang. компилятор. Дальше будет GCC. И дальше Intelовский компилятор. То есть, на трех компиляторах мы посмотрим результат. Дальше. Вот здесь. Вот здесь тоже результат не определен. Потому что... Ну как, результирующее значение да, а вот вызов функций, какая первая, какая вторая, какая третья, не определен. В стандарте не, не указано, в каком порядке должны вызываться функции. Здесь точно также в стандарте не указано четкий порядок обработки ну, вызова функции. То есть какая функция первая, а может быть какие-то функции могут быть вычислены параллельно. Вот поэтому, поэтому, если вы полагаете, что это первое, это второе, это третье, то это ошибка. Соответственно, ошибка может закраться, если вы так предполагаете это раз, а второе, это если вы, к примеру, в этих функциях меняете какое-то глобальное значение. И вы в полной уверенности, что вызывается эта функция «Первая». В результате при компиляции другим компилятором это может быть не так. И, ваше, и ваши значения, которые вы вычисляли, будут неправильными. Дальше. Дальше. Запятая. Оператор запятая. Так. Что-то я не поспешил и не туда скопировал. Вот здесь, с пятого примера. Здесь... Здесь, здесь, здесь результат определен. Страустру пишет, что в случае с оператором запятая, с логическими операторами и, или, или, результат четко определен. Сначала вычисляется левое значение, ну, то есть вычисления идут слева направо. Сначала вот это будет вычислено, а равно 1, да, присвоится, а потом к единичке плюс 2. И этот результат присвоится сюда. Вот. Точно так же. Точно так. Что-то я Вот тут результат не определен будет. елки палки Я сейчас тут напутал. Сейчас. 5 сек. Так. Переместил я. Да. Вот этот то, что был седьмым. Он стал пятым. Вот здесь результат тоже не определен. А, вот. А где определен? Там, где у нас запятая. Вот здесь определен Дальше. В сравнениях э, вычисления идут слева направо, значит, будет первая вызвана эта функция, потом это, потом это. Ну, конечно же, если вот здесь эта функция вернет 0, а так как у нас тут и, то вот это все вычисляться не будет. И либо в противном случае, если у нас тут будет или, то до тех пор, пока хоть какая-то из них не вернет правду. Вот. Дальше, вот здесь. Определен будет результат. И страус Труп написал, что это с C11. То ли в справке я прочитал, не помню. Короче, смотрите, вот здесь это не определено. Постфиксный плюс плюс. А пресфиксный фиксный плюс плюс. Результат определен. Но это мы проверим. Дело в том, что то он был не определен этот результат в том случае когда переменная это и не была проинициализирована. когда же она была проинициализирована то все было хорошо Ну, это кстати мы проверим это перепроверим теперь смотрите у меня есть три компилятора как я сказал три компилятора семейки для всех одинаковые Везде стоят флаги. Единственное, у меня в баш скриптах экспортируется в первом случае силенг или Clang, в втором случае GC, а в третьем случае интеловский компилятор. Как я его устанавливал? Если вдруг вам будет интересно, то пишите. Если будет много лайков и комментариев, то я сниму видос. Но вы быстрее это гуглнете сами вот короче есть у меня скрипт который все собирает собирает где он вот он all build .sh. он запускает 3 SH скрипта и происходят сборки сборки давайте clear сделаем тут сделаем тут тут сделаем и вот здесь теперь смотрите теперь давайте запустим первый первый у нас тест clang или силенг Дальше тут тест не вот так вот да тест gcc и вот здесь будет тест intel си теперь смотрите результаты там где undefined behavior undefined behavior ну для первого случая не было да первый случай у нас какой первый случай где он вот он вот он, то есть все три компилятора отработали хорошо и у всех одинаково. Ну как хорошо, все одинаково отработали. Результаты 0,0,0. А попробуйте на своем, так как у меня Linux Ubuntu, то я попробовал на Linux Ubuntu. Попробуйте у себя это проверить. Если не сложно. Вот, попробуйте у себя проверить. И если у вас результаты не такие, пожалуйста, напишите, что у вас за компилятор. Windows это может быть MacOS, у вас может быть еще что-то. Дальше. Пример номер два. Что в примере номер два? В примере номер два мы делали вот так вот. Плюс плюс x плюс x плюс плюс. Раз. Второе. Сумма плюс плюс плюс, плюс один. И третье вы все ауте выводили сумму раз и вот здесь Сумма плюс-плюс. Теперь посмотрим на результаты. Результаты такие. У силенга 4, 5, 5, 5. У GCC 5, 6, 6, 6. У интеловского компилятора 4, 6, 6, 6. Как вы видите, результаты разные. То есть реально разные. Вот здесь у Intel и GCC совпадают вот эти значения. Но первое значение не совпадает. Вот. Короче, как вы видите довольно-таки легко сломать свою программу, если не следовать стандарту. Дальше, пример 3. В примере 3 у нас очередность вызова функций. Да? F1, F2 или F3. Какая первая будет вызвана? Смотрим c -Leng. F1, F2, F3 была вызвана. GCC, F1, F2, F3. И intel -овские... Тоже точно так же. Ну, в принципе, в принципе, нормально. Хотя я точно не уверен, здесь определенный порядок. По-моему, определен. Это, по-моему, вот здесь. Ну, короче, если кто-то об этом знает, напишите точно, потому что я здесь сомневаюсь. Но, по-моему, здесь не, не определен результат. То есть какая функция будет вычис... вызвана первая. Дальше. Вот здесь 100% результат не определен. Поэтому это мы можем увидеть. Давайте посмотрим. Силенга. F1, F2, F3. GCC. F3, F2, F1. И интелловский компилятор f1 f2 f3 то есть э, здесь не определено какая функция будет вызвана первой либо могут быть какие-то функции вызваны одновременно то есть, здесь сто процентов стандарте даже когда-то я сам читал об этом вот хотя стандарте не читал ну так вот какой-то кусочек по требованию прочитал и все э, вот дальше здесь результат пример 5 тоже э, undefined да, behavior Вызываем функцию, в нее передаем плюс-плюс-и, плюс-плюс-и. Что у нас говорит сленг? 1-2 результат. GCC 2-2. И интеловский компилятор 1-2. А теперь там, где результат определен. Смотрим, везде одинаковые значения, кроме, кроме, что у GCC в девятом примере какой-то мусор. Вот. Во всех остальных случаях результат определен. Э, то есть это запятая, это логические сравнения. Что в девятом с, э, примере? В девятом примере дело в том, что переменная и не инициализирована. Да, в, э, вот здесь в справке написано, что результат определен с C11 со стандарта. Э, здесь то же самое, но фишка в том, что переменная и не была проинициализирована. Соответственно, соответственно здесь мы видим мусор. Но когда же у нас переменная проинициализирована, то на всех трех компиляторах э, все у нас одинаково. Одинаково. И теперь давайте попробуем все-таки, наверное, изменить флаг и поставить C98 для всех трех компиляторов, если поддерживают. Вот, потому что у каждого компилятора может быть свой набор флагов. Ну, то есть это, в принципе, по-моему, не меняется. Но вот всякие уровни оптимизации там или ворнинги, они могут меняться. И давайте еще раз сделаем тест. Так, где тут? Пересоберем. Опа, уже одна ошибка. Почему ошибка? А, Чего-то... Что-то у меня с 11 стандарта. Интересно. А, я понял. У меня э, инициализация вот такая в третьем э, не было. Вот, вот, вот. Давайте заново. М -м, заново собрались раз, собрались не собрались два и не собрались три. В чем дело тут? Ладно, это у нас был... Это GCC. Здесь в чем ошибка? Все нормально. Я дело в том, что вот были включены заголовочные файлы типа Mutex, а это точно было, по-моему, с 11 стандарта. Так, короче, все у нас собралось, и давайте посмотрим на результаты. На результаты запускаем CLANG или CLANG GCC и интелловский компилятор смотрим 9 9 9 10 короче все равно результат не определен если переменная не инициализирована а так в принципе все значения одинаковые ну все что мы делали все у нас все у нас совпало короче на этом примере на этом простом примере на этих простых примерах вы убедились что то э, результат работы разных компиляторов даже в рамках одной системы, ну, одного, одной операционной системы и одной архитектуры могут отличаться. Что уж говорить про абсолютно разные архитектуры. Поэтому будьте внимательны, когда вы э, что-то там изучаете и читаете по языку C++, э, попробуйте это еще прочитать либо в стандарте, либо там в справке. Хорошая справка это CPP Reference, ну, на мой взгляд. Вот, и если там написано undefined behavior, то будьте предельно внимательны. И второй совет, второй совет такой, не пишите сложные выражения, в этом случае выражение сложное, потому что в, если вы на него бросаете взгляд и вам нужно задержаться, чтобы вычислить, что же тут Такое будет то тогда а, а, это первый путь к вот как раз неопределенному поведению вот когда выражения простые а, простое выражение в этом случае это если его разбить на несколько выражений то есть сначала может быть плюс плюс x сделать потом x x плюс а проще всего x плюс равно 2 ну если уж на то пошло, но избегайте вот таких сложных выражений. Выражение должно быть максимально простым. Вот здесь тоже не такое уж простое, можно сказать, потому что сразу ага, а равно 1, а потом вот это 1 в уме заносим, и потом 1 плюс 2 равно 3. Вот, то есть избегайте сложных выражений. Выражение должно быть простым, вы должны увидеть его и сразу при сказать, что там делается. Вот. Ну, а теперь точно все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.